Здравствуйте! С вами Руслан Нагарлюк и школа боя Уэй. В этом уроке мы продолжим нашу тему ⁇ принял ⁇,⁇ отдал ⁇ Только здесь уже будет ⁇ уклонился ⁇,⁇ отдал ⁇ Сейчас несколько упражнений для отработки этой техники. Мы знакомимся с техниками ⁇ уклонился ⁇,⁇ отдал ⁇ Он наносит удар уапа не на нос 7. Да? Моя задача сейчас... С этой стоечки делаю уклон и отвечаю правой рукой задней площадь. Следующее, что я буду делать, то же самое. В эту сторону делаю уклон, но отвечаю уже левой рукой. Следующий уклоняюсь уже в эту сторону. Уклон отвечаю правой. Уклон отвечаю левой. Партнер также стоит. Я меняю. Пошли снова удар. Уклон. Сейчас в сторону локтя, удар правый, уклон, удар левый. В эту сторону уклон, правый, уклон, левый. А кто меняет стоечки? Та же самая ситуация. Пошли. Итак, получилось 8 у меня таких маленьких техник на одну руку, 8 на другую. Каждую технику мы, как правило, проработаем один раунд. Если заходит, идем дальше. Если не заходит, повторяем. Один важный момент. Мы советуем отрабатывать. Не просто так. Я стою, приготовился, меня берет И я делаю так. Вот, например, так. Нет, как по мне, это не совсем правильно. Начинаем. Как в настоящем бою. Только он работает первый номер, я второй. Я жду удар реальный бот. И тоже старается так. Если вдруг не получается, начните медленнее, но двигайтесь как бою. атака передней рукой, но один удар. Партнер может наносить прямой, голову, боковой гол, любой в корпус и в голову может быть. Я отвечаю только в лапу. И здесь я могу делать уклоны уже перчатки. Если где-то, например, там, я делаю вниз, летит удар вниз тоже, да? Я правильно делаю, я делаю, принял, отдал. Если я вижу хорошо удар, если себе уклон отдал. То есть здесь уже может быть такое э, смешание техники. Принял, отдал или уклонился, отдал. Уклон, как вот показывает тоже практика, желательно делать немножечко по диагонали вниз. Не просто вниз, да, вот, и не в сторону, а немножечко по диагонали вперед вниз. Так мы лучше подбираемся к партнеру, наносим удар, подбираемся к партнеру и отсюда можем отвечать. Давать мне только передней рукой двойной джек. Его задача попадать в меня. Ну пусть не натраутировать, но там, а, пальцами попасть мне в. Естественно, моя задача сделать углом и сразу же отдать. Отдаю сознательно или в плечо, или в перчатку, ну как бы не наношу удар. Могу там слегка бросить удар в корпус. Какая здесь особенность? Когда я... вот, вот это важно. Когда пошел удар, я сделал уклончик и, естественно, скорость большая. И отдаю. Эта рука сейчас у меня, как будет маленький блок сбивать эту руку, и я сразу же наношу. То есть максимально будет закрытым. Это раз. И еще раз. Да, уклон. Наношу. Сюда или сюда. Второй момент. Если вдруг поменяется. Если вдруг он делает удар и меня что-то понесло вот внутрь, ну, на встречу этого удара. То же самое. Бью и стараюсь уже перекрывать этой рукой э, в момент удара. Мой партнер атакует сейчас двойка. Передняя рука, задняя. Атакует сейчас только голову. Можно наносить там, прямые боковые снизу, все равно какие удары. Что я делаю? Здесь тоже очень есть такой важный момент. Первое, что я делаю – уклон. Дальше, смещаясь, делаю удар. Или это рукой. Или уклон. Но главное вот – это двигаться. Заходить ему по кругу или в спину, или максимально дальше. Важный момент. Если мой партнер атакует меня передней рукой, желательно уклоняться в сторону локтя, уходить в спину. Удар. И дальше как бы мы двигаемся. И еще раз медленно пошли. Раз, удар, пошли по кругу. Но иногда бывает такое, что по ветер, партнер наносит удар, ты делаешь уклон и делаешь контрдействие. И отсюда летит следующая рука. Куда двигаться? Туда или сюда? Смотрите, если мы начнем двигаться, рука уходит, начнем двигаться сюда, эта рука прилетает. Но мы сразу же становимся на эту руку уже. То есть получается, что мы между двух рук постоянно будем, как заяц между фарами, бегать туда-сюда. Поэтому, в любом случае, наносится удар. Вы сместились и даже сюда, сюда. Идите уже дальше, смещайтесь сюда. Пусть удар полетит, вы его все равно ждете, потому что вы же да, ожидаете, что оттуда будет удар. Но в таком случае вы примите или на бок, или сделаете уклон под эту уже руку, но окажетесь тогда уже, уже э, в сторону спины, уйдете в сторону локтя. Поэтому, Уклонились и двигайтесь дальше, по кругу заходите. Ну и не пренебрегайте защитой. Желательно отвечать всегда после э, первого удара. Ну, если он пошел реально. Если просто вот так бросаешь, то нет смысла вообще э, рыпаться туда на его атаку. Мой партнер атакует меня любые удары. Может наносить два удара, может наносить один, может три удара наносить голову в корпус, куда хочет и как хочет. Моя задача простая. Уклон отдал. Разные тоже техники разные. Главное не стоять на месте, смещаться. Если где-то не получается сделать уклон, это будет выглядеть как принял, отдал. Ну и максимально. Закрытие. Желательно после уклона смещаться сюда и двигаться дальше. Это первое. Второе. Уклоняясь немножко сбежаться с окном. Вот. и быть максимально закрытым. Как... А, да. Видите, я сейчас не иду, потому что он не очень а, реально на меня идет. Поэтому уже более менее как реально выйдет. Чтобы выводить уже нашу работу на а, обоюдную, максимально приближенную к бою, упражнение такое, уклонился, отдал, или в крайнем случае принял, отдал, но обоюдно, по очереди, раз я, на один удар, раз э, мой партнер. Медленно это как выглядит. Начинает партнер, раз, я, он сразу же уклоняется и сразу же отдает. Еще раз, пошли. Раз, раз, раз, раз, раз. раз. Остановку можно делать когда где прошел. Или где-то немножко уже устали, раз открыли. А снова подошли отсладненько. И снова начинаем. Обоюдно один удар уклонился отдал. <связываем> Следующее упражнение уклонился отдал или принял отдал но уже можно наносить два удара три удара то есть по факту это получится обоюдная работа тоже без очереди кто хочет тот и начинает на руках аккуратненько начинаем работать Давай. часто такое бывает что партнер атакует но с нереальной дистанции. То есть он просто бросает и всю руку бросает, да? вот, не достает. То есть, Мой партнер, когда меня атакует, в отработках он старается все-таки достать меня в вот, да, да, Тогда я смогу по-реальному поработать. Это первое. Следующее тоже есть своя ошибка. Это немножко пренебреганием отработки э, вот, всех техник. Кто-то привык работать только уклон и сразу задние руки проработайте все техники. Вот уделите время там одинаково, что уклон задней руки, уклон спереди руки, все техники желательно проработать. А то увлекаются и что работать то, что у них лучше всего получается на тренировках. В бою это понятно, но на тренировках лучше проработать все техники, чтобы вы были а, больше подготовлены. Следующая ошибка, это тоже очень распространенная. А, начинает отрабатывать, потом переключается и уже зарубал. Не просто отработка. Аккуратненько и легко работаем, потому что вы работаете на партнера, он на вас. сохраняете здоровье и партнеру, и себе. Еще одна ошибка. Это спешка. Что значит спешка? Это вместо того, чтобы делать уклон, удар, вы делаете просто опережение. Нет, эта техника на уклон отдала, опережение будет потом. Отрабатывает четко технику. А, отрабатывая эту технику, вы сможете больше видеть бою. Естественно, если вы видите удар, вы сможете уклониться. И даже маленькое сотрясение от того, что вы делаете, принял, отдал, оно уже уходит. То есть вы максимально сохраняете себе и здоровье в видении тем боя и можете хорошо подобраться к партнеру, будучи не ударенным им своим партнером. Вот. Здесь много есть преимуществ. Работайте, вы сами увидите. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если будут замечания, тоже с удовольствием прочитаю, отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Может быть, кто-то хочет. У нас есть интересное, удобное приложение для тренировок, где расписана вся программа от начала до конца. К этому приложению мы также подготовили такая шпаргалка-блокнот, где можно вручную все записывать и пользоваться в своих тренировках. Всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.